Добрый день! Мы все привыкли к тому, что программа p дизайн, точнее создание дизайна машины вышивки в технике фотостежок, это автоматическая обработка изображения, которое не требует вмешательства. Точнее, если требует, то требует его на этапе подбора картинки и ее обработки. Это действительно верно, почти верно. Мы практически не вмешиваемся в создание вышивки но тем не менее после того как вы создадите вышивку точнее пройдете автоматическую обработку изображения очень часто в файле появляются вот такие вот Прострочки. То есть если это протяжки, еще куда бы ни шло, они достаточно длинные, вы можете их обрезать, и они не мешают. Но если это прострочка, то она будет портить изображение. И вот с этими прострочками можно бороться уже в ручном режиме. Какие варианты у нас имеются? Достаточно одного объекта, чтобы показать, как это делать. Во-первых, мы можем их убрать непосредственно в объект, спрятать. Для этого надо перейти в режим редактирования. Выбрать точки, удалить лишние и дальше, создавая последовательно точки дополнительные, спрятать протяжку, точнее не протяжку, спрятать прострочку эту, вышивку. Вот я уже и так спрятала, что найти не могу. Когда будете прятать, старайтесь сделать так, чтобы она не ложилась ровно. то есть Вносите хаос. Да, не прокладывайте ровную линию, иначе она будет видна на вышивке. Делайте это так, как и делает программный дизайн. Запутано. Иногда э, такую прострочку спрятать не удается, или это неудобно по каким-то причинам. Что можно сделать? Можно удалить ее и сделать протяжку. То есть выбираем точку, нажимаем правую клавишу мыши, мыши и выбираем в открывшемся меню разделить в точке. Отлично. Теперь, видите, мы разделили. Дальше выделяем точку и нажимаем «Делит». Снова нажимаем «Делит» и так пока не уберем ненужную нам прострочку. Следует учесть, что на месте прострочки Появится протяжка. Собственно, вот эти два удобных. Ну, вообще старайтесь по возможности прятать все-таки объект. Это не так сложно. Удаляйте лишние точки, которые вам мешают. И вперед ищите вариант, куда это удобнее сделать. Подбирайте и прячьте прострочку в объекты. Вот, наверное, и все.